Ah, всем привет, с вами Максот. Это прохождение Assassin's Creed. Так, идем идемте же убивать <smokes> обу аль claro. Так вот, стража, а вон у нас ученый. О, нет. Блин. На тебе. Христианский король и его Блин. армия неверных. Они пошли против воли Бога, и они заплатят за это. Лишь страдания и бога остаются там, где проходят пошли они. Богу. Они говорят, а, у них высшая цель. Какая? Невяжество, насилие, безумие. Мы должны дать им отпор любой ценой.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 Слава Да, хороший, но хороший. Силы на защиту нашей великой цивилизации! Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления. А вот и пир. заходить будем? Нет? Ну, да так, надеюсь стражников нет. Наверху он стражники. Так, мы эту статую залезем. Добро пожаловать! Спасибо, что посетили меня в этот чудесный вечер Прошу вас, ешьте, пейте, веселитесь Здесь есть все, буквально все, что пожелает. Отдыхайте, я подожду Думаю что вы довольны вечером. Очень хорошо видеть, что вы рады, счастье для меня. Мы переживаем темные дни, друзья мои, но нам надо находить в себе силы для веселья. Война угрожает нам. Салах один храбр сражается за то, что он верит, и каждый из нас должен оказывать ему поддержку. Лишь ваша щедрость позволяет ему продолжать войну. Я предлагаю тост за вас, мои друзья, за тех, без кого мы не оказались бы там, где мы есть. И пусть вы получите за это достойную награду.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 кто не таков, как вы? Поэтому вы боитесь и меня. Сострадание, жалость, терпимость. Эти слова ничего не значат для вас. Так же, как не значат они ничего для захватчиков, ворвавшихся в нашу страну в поисках богатств. И я говорю, хватит! Я посвятил себя другой цели. Да, да, другой. Я построю новый мир, в котором люди будут мирно жить, бок о бок, друг с другом. Эн -два. Жаль, что никто из вас не увидит его. Убивать каждого, кто пытается сбежать. Вот что бывает с теми, кто пьет вино или алкогольные напитки. Так. Да. Я тебя не дамся. Не дамся. Спасите! А я думаю, как раз таки и отдашься.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 Так, теперь думаю, бежать, бежать! Отсюда выхода нет, нему конец! Кто-нибудь видел его? Вот он! Он здесь. здесь! Ищите везде! А трупы все-таки остались. Блин, дверь закрыта. <связи> Блин! Да, надо было бежать нормально. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. до сведу. Я тебя поймаю. не давайте, не дайте ему уйти. Отчепите его. Чеме бойные на Руки за вопросы С ооо. Хмм. Я поймаю! Ловите его! фу Только не сюда.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 И чем же ты нас наградишь? <плакал> <плакал> Спаги. анка, Похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Это же твои ученики, ты должен показать. Великолепно! себя. Уже понял. Работа, мастер. Вот так, ученики, мы и должны сражаться. Понимаю, у тебя много а! дел. Так, ну все Всем спасибо за просмотр. С вами был Максут. Всем пока.